Привет всем! Сегодня я вам покажу еще упражнение на гибкость, для того, чтобы сесть на шпагат. Сначала делаем 20, 10 раз. Поднимаемся и опускаемся. Колени выпрямляем полностью. Теперь садимся в такое положение. Колено должно быть смотреть в сторону. Нога должна быть стоять полностью, пятка на полку полностью должна быть стоять. Колено должно быть прямое. Садимся как можно ниже и сидим 20 секунд. Далее переходим на другую ногу и садимся в... Также в таком же положении сидим 20 секунд. Колено выпрямляем, оно у вас не должно быть согнуто. Так, делаем 3 подхода по 20 секунд. Если вам понравилось видео, подпишитесь.